Сейчас проехали по позициям, слышали то, что происходит. У нас армия бежит. Бежит, потому что 72-я бригада сегодня просрала 3 квадратных километра, на которых у меня погибло порядка 500 человек. Да раз и вонючая сука. Чепух. Ебаные. Открываю боевой чат, в котором сыпятся сообщения. Факел не придет. В Ростов украинцы придут, если фронт посыпется. Война будет проиграна. Всех с праздником. Ну что, пидоры, приехали?